здравствуйте здравствуйте с наступившим новым годом вот именно в это время нужно идти в магазины за покупками во всех торговых центрах новогодняя распродажа именно сразу после нового года можно купить нужную вам вещь со скидкой от 30 до 70 процентов Сейчас показываю вам, как выглядит торговый центр плаза. В центре Калининграда он находится. Не очень люблю я эти походы по магазинам. Но что делать? Одеваться тоже нужно. Нам не удалось все купить в плазе, поэтому пойдем дальше. Направляемся в Европу. Вот перед вами. Сейчас будет Ленинский проспект. Такие домики, отреставрированные из бывших хрущевок, превращены в красивые европейские дома. По пути в торговый центр Европа заглянем на ярмарку новогоднюю. И тебя. С а у вас есть маленький танк? т -34. Вот такой у нас танк. Т Здесь в основном сувениры различные, новогодние. Смотрите, какие симпатичные тапочки. Пытаюсь встретить в Калининграде латвийскую дундагу. Но пока мне не удается, никто не привозит сюда такие изделия. Это шерсть ручной окраски. Но есть очень интересные работы, посмотрите. Вот очень мне нравятся эти изделия. А за Дундагой, наверное, нужно будет ехать в Латвию. Мне непонятно, почему не привозят из Латвии сюда ничего. Мне кажется, что пользовалась бы спросом. Туристы едут из России в Калининград, и для них это Прибалтика. Более емкое понятие. Но местные производители тоже молодцы. Посмотрите, какая красота. Сейчас еще один рывок. Зайдем в Европу. Это большой торговый центр. Но ну, там много чего интересного можно увидеть. Посмотрите, какие красивые витрины, новогодние игрушки, такие почти живые, собака живая, котята. Народу много, конечно, в это время пользуется спросом, так как акция я уже сказала, очень большие скидки. Везде смотрите, какие интересные пуховики. Меня интересует сегодня верхняя зимняя одежда. Вот что-то такое я себе приглядела. вышли на улицу, вот опять Тир пользуется спросом, Калининград город военных, здесь же можно и перекусить, я довольная, день сегодня прожит не зря. Вот по хвостушке, покупочки мои. И вот такой красивый-красивый сегодня закат. Всем пока!